Друзья мои, пошел, по-моему, пятый день нашего нахождения на этом чудном побережье. По телевизору показывают один и тот же канал, сейчас сделаю погромче. Очень долгий фильм. Кушаем морковку. И наслаждаемся морским воздухом. Здорово. Хола. Браво, с дзяс. Пескас, tenemos? Покито? О. Да уж. Вот кого интересовал вопрос, как же они оттуда вылазят. Вот примерно так. За счет волны. Оп, не успел. Обратно. Так, все. Вылезли. Подавляете, какие малыши? Вот это да. Так как здесь снега практически не бывает, лыжи изнашиваются очень быстро. Народ просыпается потихонечку. Мне кажется, эту палатку сдают, потому что постоянно, каждый раз новые посетители, новые отдыхающие. Одну ночь одни, другую ночь другие. Клево. Я где-то видел, что палатки сдаются где-то примерно за 20 евро в сутки. Вот такие цены. Друзья мои, место просто замечательно. Вот смотрите. Вот это океан. Заклюп на машину. А вот это Тейда. Вот уже сколько народу полутора. Пошел э, пятый день нашего пребывания. Пятый день, ну, пятый день пребывания в этом прекрасном месте. Сейчас мы находимся в кинкусон купол. Здесь очень много местных. Мы сейчас будем пить кофе, кофе называется баракито. Здесь все едят что-то типа я не знаю как это называется, но поголовны все и мы не знаем как назвать это блюдо, но сейчас попробуем выкрутиться. Что это блюдо называется? Хворост. Сейчас мы его заказали все-таки, сейчас его нам принесли. принесли этот хворост, напоминает какой-то хворост. Вкусно. Здесь очень много народу, очень большая суета, официанты суетятся в день и место очень популярное, есть в этом месте. завтрак говорят нужно брать вот этот чурос шоколадов и макать его вот эту штуку Дают такую чашечку и макаешь шоколад ну в этот раз мы заказали просто кофе а в следующий раз закажем и шоколад доброе утро и приятного аппетита всем! Рыбаки рыбарят. О, какая удочка. Бамбук. Сорвал палку бамбука. И... Леску прицепил, поплавок, еще грузило, все как положено И уже удочка готова. Никаких дополнительных средств, надежная сломается на дело похож сейчас мы пойдем на мотогонки Ну, а мне больше нравится музыка, особенно барабаны. Звук вот вот мощный. Вот так вот выглядит туалет в кемпинге. Вот тут можно стирать одежду. Тут мыть посуду. Может, такой туалет. Здесь смыть ноги, скорее всего, можно. Вот такие душевные кабинки со стульчиком. Раковины с мылом. Я вот такой злохмачный. Ну, так как мы в мужском туалете здесь что-то такое интересное туалет вот так вот примерно курить нельзя выглядит стоит датчики когда заходишь свет включается когда выходишь не шевелишь свет включается там женское чистые свежие помытые Честно говоря, вода здесь подрядчая, но принять хороший душ, ну там просто супер. Начинаешь чувствовать себя совершенно по-другому. Все мои вот и пришли, минуты расставания с этим прекрасным удивительным местом Пунта де с этим маяком 50-метровым Эльфару и, как всегда, немножко грустно, но море сделало мне небольшой подарок. Я всегда мне всегда было интересно увидеть португальский кораблик. Это медуза, щупальца, которой, щупальца у которой достигают 40 метров. И сейчас я вам хочу показать это чудо. Вот, друзья мои, вот это чудо. Португальский кораблик. Вот эта верхняя часть плавает. Это даже не медуза. Это вот такая сущность. Я ноги. Будьте аккуратны и крайне осторожны.